Приготовьтесь слушать фантастический отчет фантастической бабушки о ее беге на океане. Привет! Я Мила Филиппова. Я живу в Южной Флориде, в городе форт Флорида. Так, микрофончик в футболке. Волосы мокрые. Ну, конечно, только что прибежала с океана. Бабушка бегает. Как молодая. Ну, хотя я на самом деле молодая бабушка, а я это знаю. Говоря о бабушке, я бабушка, мне 55 плюс-плюс-плюс-плюс. И ähm, я горжусь этим. Сегодня суббота, сегодня день отчета. Я расскажу вам сегодня, как я бегала на океане 30 дней. Это был такой марш-бросок на 30 дней. Um, и что из этого получилось? А бегала я там? Я в... покажу вам свои фотографии в этом видео. О том, какая я была и какая я стала после этого 30-дневного бега. Тут я немножко интригую и говорю, что обязательно покажу вам и расскажу о параметрах и объемах, которые у меня были и стали. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Это была шутка. Я не ем долгое время. Мне кажется, что мой эксперимент достаточно уникальный. И я уникальная бабушка. Почему? А, ну, согласитесь, но ну, не каждая бабушка будет бегать каждый день, а я бегаю каждый день. И когда я бегала в течение этих 30 дней на океане, честно говоря, я видела молодых людей, и, и, девушек, и юношей, а бегающих как я, но ни одной. Бабушки я не видела бегущей по волнам, как я. В основном бабушки чинно прохаживаются или стоят в воде и делают эту aqua aerotics. Ну Для меня это смешно. Мне нужно действие, мне нужна энергия, мне нужна, мне нужна зарядка. Ну да, вернемся к двум вопросам, которые я себе задала перед тем, как начать этот бег. Первый вопрос. Почему? Второй вопрос. Что я буду иметь в конце? Почему я затеяла этот эксперимент? Ну, во-первых, я бегунья на самом деле. 40 лет, ребята, 40 лет я бегаю, но только по гладкой, ровной, мощеной поверхности. И мои мышцы, особенно называются low body muscles, нижние части тела, что я имею в виду щеколотки, наверное, и ступни, их И вот я решила их укрепить. Я провела небольшое исследование и нашла, что бег по песку, очень сильно отличается от бега по ровной поверхности тем, что поверхность песка нестабильна, и нога, пытаясь найти лучшее положение, причем в быстром э, действии, э, волей-неволей, вырабатывает высокую выносливость и сопротивление. И Это мало бы того, я что и хотела сам по себе укрепляет здоровье ну конечно не каждый спорт да и перебарщивать тоже как бы не надо ну короче говоря укрепиться подкрепиться улучшить подбодриться чтобы впоследствии было меньше травма. не молодой женщине странно звучит для меня потому что я вижу честно говоря картинку очень молодой женщины глядя на себя И помимо таких достижений у меня были такие вот ам, и а, бонусные пожелания ам, сбросить эти последние парочку ненавистных, несчастных, капризных килограммов, которые просто прилипли в некоторых местах. Второй бонус, который я хотела заполучить, это атмосферно и морально ну, поднять себе дух настолько за этого, а, даже не знаю, как сказать, ну дурацкого и совершенно ненужного э, вируса. И Буя да, чуть исполни. не забыла сказать, еще я хотела добиться этого бонуса во время 30-дневной пробежки – такой классный загар на ногах. Ну, очень мне этого хотелось. Вы знаете, я не очень люблю загорать, на самом деле. И поэтому на океан я не очень любила ходить, потому что ну не любитель я загара. Очень я э, берегу лицо, руки, э, покрываю их э, сан бланк. А вот ножки хотелось бы мне, конечно, э, такие хорошо оттонированные и загорелые, такие вот э, сантачи, чтобы я могла носить шорты. И ведь я никогда не носила шорты. Ну, это. Позор, конечно, жить во Флориде и не носить шорты, но как-то я не очень, в общем-то, ähm, <laughs> любила себя в шортах. И вот я хотела в конце своих 30 дней посмотреть, изменится ли это в моей жизни. Получу ли я эти желанные загорелые ножки и смогу ли я носить шортики. <laughs> и вот бег начался. Вызов, челлендж. Но все равно сначала мне казалось, что это фантастическая картинка океана, морского ветерка, бриз, солнышко, ласковых волн. Но все это вместе взятое будет просто ам, невероятно поддерживать меня. И никаких страшных или... Ам, Неприятных моментов или тяжелых моментов вовсе не ожидается. Ну, просто picture perfect. Perfect picture, right? И даже мне мечталось, что как вот um, эти Baywatch uh, lifeguards, um, спасатели Малибу будут на каждом шагу, и все будет так вообще, как в кино. Picture perfect. <laughs> да. Реальность превзошла все мои ожидания. Реальность была другая, она была намного, намного суровее. А этот кусочек карты показывает мой маршрут. Вот внизу желтый человечек, это пирс, а вверху был зеленый, это Lighthouse Point, это маяк. Это всего-то, ну, наверное, 3-4 километра. Но они мне казались, ребята... Perfect, Итак, каждый день я пробегала от пирса до маяка, и это примерно 3-4 километра, и совершенно уставшая, уставшая, добредала обратно до маяка. Вот я почти плетусь назад. Но, что я хотела сказать, что это все-таки было настолько здорово каждое утро. Excited. Я была совершенно, совершенно в ударе. Очень счастлива. Уставшая это невозможности, но совершенно счастлива. А сейчас время рассказать о результатах. Чего же я достигла? Вы знаете, это было невероятно, изумительно. Вот этот свет, который, мне кажется, я получала каждое утро от солнца, от воды, от песка. От воздуха, от атмосферы. Он вот так вот входил в меня и оставался на целый день. Это было просто невозможно а, о чем-нибудь горевать или эти... А... Ой, какая у меня математика плохая. Это были не 10 миль боба конца, а всего лишь... Сейчас скажу сколько. 6. Но по ощущениям все 10. 6 миль это примерно... 10 километров по песку. Вот вам и бабушка. Да, это, в принципе, хороший подвиг. А теперь результаты и фотографии. Знаю, знаю, утомила я вас ожидания так все началось примерно в феврале этого года, когда этот злосчастный вирус стал гулять по планете. И тогда я, услышав слова моего очень хорошего друга, и он же мой брокер, Рэнди Хардин, который сказал, You know what, guys? You can screw your time, or you can use this gifted time all for yourself, for your own good. То есть, ребята, вы можете реально профукать это время, которое, в принципе, вам дано как подарок, подарок свободного времени. И вы его используете для себя, для того, чтобы улучшить себя, в конце концов, вы такие секия, Или просто, ну, профукайте его, окей? Okay? Ну и мое крейзи пожелание насчет э, оттонированных и загорелых ног. Да, у меня они теперь есть. Эти икры, оттонированные и загорелые. Это все, конечно же, благодаря бегу на океане. Мне кажется, у меня что-то такие хорошее получилось. И, кстати, футболку сшила специально для YouTube. Почему? Потому что я сделала вот такой здесь вот, а, как это, флай. Отпрыгивающий кусочек, а, на который удобно вешать микрофон. Смотрите, взяла обыкновенную футболку и к ней пришила просто такой лоскут. Блестящий, но очень мне он понравился. И вот такой вот... А, спрыгивающий эм, уголок. <с> Моя любимая просолившаяся кепка. Сколько же она повидала за эти 30 дней. Сколько раз она побывала в воде, в песке, в соли, в этой морской э, траве. О, кстати, покажу вам несколько кадров, где вы увидите те морские водоросли, которые очень полезны для употребления. Я знаю, что в России очень популярны морские водоросли и буквально я сама помню, как они продавались в консервах, да, эти морские водоросли. Так вот, когда я бежала на океане, особенно в те дни, когда волны были бурными, они выносили на берег вот эти водоросли, такие коричневатого цвета, но запах у них ну, точно как в той консервной банке, которую я помню я покупала еще в России. А жила я в Санкт-Петербурге, и э, это был 1999 год, последний год, когда я была, жила в Петербурге. Настоящая, не обработанная консервантами.